Пусть не видно света впереди, И пусть не видно света впереди, И пусть я ослабел в борьбе жестокой, и ноги утомились, чтобы идти, но буду жить я под охраной Бога. Пусть враг твердит, что ты меня забыл, и свои стрелы направляет в сердце урон не понесу. А буду жив, ведь у меня надежная поддержка. Пусть Рах твердит, не нужен ты никому. Ты грешный человек, запомни это. Но я не буду слушать эту ложь. Для верных Бог ведь приготовил небо. Не буду расслабляться на пути, ведь не хочу, чтобы плоть превозвышалась. О, Боже мой!» «Ты в этом помоги! Я так хочу, чтоб сердце ликовало!» «Пусть враг твердит, ну, вот твой бог молчит!» «Пусть говорит, но в это я не верю, ведь я сегодня пообщался с ним!» «Так неужели он меня покинул?» «Обман! Обман! Не слушай ты врага! Не поддавайся мыслям этим лживым!» У Господа решение для тебя, ведь у него на дланях твое имя. Аминь.